Смотри, тут сковородка, там блинчики, чтобы с ними ничего не произошло. Ага, понял? Я пошла снимать видео. Hey, чуваки, здорово, с вами Вася, и я рубрика Сериальчик. Во времена все того же карантина. Я посмотрела сериал Потерянная комната, и знаете, ведь она никуда не пропала. Нет, что основная проблема сериала завершена, но вот концовка почему-то мне такой не показалась. И знаете, самое печальное то, что сериал 2006 года, и его уже никто не продолжит. А там всего три часовых серий, камон, что так мало? Этот ключ, для тех, кто не понял, по сути телепорт. Да, возможно, идея не нова, но механика здесь немного другая. Тут ты вначале открываешь дверь, потом заходишь в комнату, затем снова открываешь дверь, но уже с представлением, куда хочешь попасть. И есть еще одна загвоздочка. В общем, если вы кинете в комнату два носка, потом закройте дверь ключом и снова откроете, то уже обнаружите два носка, а один. Это как со стиральной машины, знаете. А, -а, -а нет, если здесь кинуть два носка, то оба носка и пропадут. Так, собственно, пропадает в комнате Анна, дочь детектива Джо Миллера. С этого, в общем, и начинается наша история. Зачем он щелкает ручкой? Тот самый надоедливый одноклассник, который щелкает на уроке ручкой. Учитель говорит перестать, но ему надо еще расщелкнуть, чтобы поджечь учитель и начать писать. Кроме переместительного ключа есть еще множество предметов, обладающих необычными свойствами. Их называют объекты. Объекты, как противоположные полюсы магнита, имеют способность притягиваться друг к другу. Поэтому наш детектив сразу вливается в гущу событий после нахождения ключа. Говард Мэнти, первый чувак, которого он встретил, у него есть поджигающая ручка и прозвище у него Харек. Почему Харек? Откуда я знаю? Наверняка так же прекрасно бегает закона, как Персик. Он, как и многие, считает, что ключ принадлежит ему. А вот Блум... Нет, не это Блум. Дженнифер Блум, представившись как сестра Игги, хоть и вырубила Миллера пилочкой, но ключ не взяла. А вот Харек представляет ручку Горду в любой подходящий момент. Сумасшедший, в общем, но не такой сумасшедший, как Мартин. Он, как только узнал про существование объектов, сразу вступил в какую-то секту, члены которой собирают эти объекты. Рубер даже бедного Лу просто взял и застрелил. В общем, тот еще безумец. Не то что Уолли. Уолли крутой чувак с билетом на автобус. И при каждой встрече с надоеливыми людьми телепортирует их в местность, находящееся недалеко от мотеля солнечный свет. А Миллер его постоянно на этом ловит. В том мотеле как раз таки все и началось. Событие произошло 4 мая 61-го в 13.20. И все объекты, которые были в 10 комнате, стали волшебными. Есть карандаш, выбивающий один цент, зонтик, который делает тебя узнаваемым, магнитофон, который делает на 3 дюйма выше, если поймать нужную станцию. Кстати, объекты не уничтожимы, то есть, если бы они были людьми, то они были бы бессмертны. Есть человек-объект, или как его называют, постоялец. Джон Дон каким-то образом не подпускает к себе другие объекты и живет в городе Гринвелли в одной лечебнице. Его другое имя Эдди МакЛайстер, и знаете, сам он выглядит не как Эдди, а скорее, как Клетус Кэссиди. Его в конце убивает Джо, ведь это, оказывается, единственный способ вернуть Анну. То есть, Миллер, по сути, стал новым постояльцем. И да, так как в комнате объекта не работает, то и бессмертие Джона тут уже не прокатит. У тебя в кармане, правда, пистолет? Да. Гарль Стритский, очень колоритный чувак. И очень странный и боязливый. У него есть расческа, которая останавливает время на 10 секунд. И он никому не хочет ее отдавать, но после реальной угрозы смерти вручает ее Мидлеру. Ключ, наверное, покруче расчески будет ведь можно ж прыгнуть в любое место. Вот Джо, Джослу прыгнули на футбол. А вы куда бы телепортнулись, будь у вас этот ключ? Кстати, если комбинировать объекты, то они приобретают новые свойства. Так часы, которые просто варят яйца да, я это говорю на полном серьезе. В комбинации с ножом дают способность к телепатии, а ключ в комбинации с ножницами, которые вращают, и часами, которые сублимируют медь, открывают хранилище. А в хранилище есть еще куча объектов, которые складировали туда первых обладатели, коллекционеры. Они проводили множество экспериментов с девятой комнатой, комбинируя объекты, из-за чего даже одна чувиха, Арлен Конов, стала призраком. Знаете, после просмотра этого сериала вы многое знаете. Например, то, что сублимировать, это превращать твердое вещество в газ, не расплавляя его. И то, что лантропия – это предотвращение разложения. И, наконец, великая клише – как узнать, что персонаж – злодей? Посмотрите, если у него в гараже черный ландловер! Yeah. Кстати, злодеем в этом сериале является не только секта дурачков вместе с Мартином, но и, собственно, чувак на черной тачке – Крутил. У него есть фляжка, которая затрудняет дыхание, запонка, которая снижает кровяное давление, и четвертак, который оживляет воспоминания. А еще ему зачем-то понадобился стеклянный глаз, который восстанавливает и разлагает плоть. Джо, мои поиски подошли к концу. Под конец сериала Круйсвилл повторяет эксперимент коллекционеров. Он думает, что это вернет ему сына Айзека, который умер 9 лет назад. И на него нападают спецэффекты. А Мартин тем временем очнулся, будто Локи в пустыне, и возомнил себя королем вселенной. Сумасшедший! Не то что Олли. Что? Мужчина не может петь своему билету? У кого-то есть очки, которые препятствуют огню. У кого-то есть карты, которые насылают жуткие видения. Кто-то одержим, как дрюк экспериментами с объектами, а кто-то сторонится их и только выдает их местонахождение, как Сюзи Кенг. В любом случае, никакое могущество владения объектами или большими богатствами не сравнится со спокойствием мирной жизни с любящей семьей. В чем такого нет? Скоротка! Блинчики в виде слона! Киша, я ж просила следить тебя!